Лампада, Fada Инструмента и музыкальный магазин L'Hoda представляет классические гитары Duke серии Базис. серия гитар Duke Classic предлагает широкий выбор размеров гитары игровых мензур для каждого этапа обучения гитариста целая гитара 4 четверти с игровой мензурой 650 мм mm. гитара 7 восьмых с игровой мензурой 630 мм mm. Гитара Юниор имеет размер 3 четверти и мензуру 580 мм. Бомбина для самых юных 1-2 с мензурой 520 мм. Для оптимальной игры каждая гитара проходит обработку мастерами Баварском Байерс Обработка включает установку и полировку ладовых порушков и оптимизацию положения струн. Это гарантирует комфортабельную игру с первого такта. Эта гитара изготовлена из массива канадского кедра. Обечаки нижняя дыка из ламината бупинга. Подставка и накладка на гриф из астендийского палисандра. Механика Дэр Юнг, струны Саварет. Все гитары Ля доступны для покупки в интернет-магазине Эль